Тебя снимаю на видео. Тебя можно снимать на видео? Ты наелся? Что-то ты видишь, Максим? Вижу тебя. Привет. Глубежку, внутреннюю часть. Да. Ну давай, Максим, я понесу Нет, белый, да? Белый, да. Нет, Куда да, пошли-то? Прямо уж надо там... Это, этому по колено, это вообще, это Вот Успенский это, храм наш да. отреставрировали Где был рынок угу. Сылвинский Здесь раньше была спортивная школа Я там уже полымыла там угу. одно время И вот уже, наверное, год или полтора как закрыли рынок закрыли и храм отдали верующим сейчас мы перейдем через речку через это я для кати видео делаю там пляж вдалеке но сегодня не так много народу на пляже Когда-то Катя с Полиной сюда ходили плавать из бутылок пластиковых делали такие плотики, скотчем соединяли и плавали на них, вместо кругов. Ничего не покупали, не было же на что покупать. Так вот на бутылках все и плавали на этих. Взяли, взяли. Взяла я. Ага. У нас есть и на руках. Осторожней. На рукавнике я взяла и круги. Плавать кому-нибудь. А мы жилетку не взяли, забыли. Мы взяли круги. Спасательные круги. А что я не знаю, почему мы ее не взяли. Увлеклись разборками, с кирюшкой-то. А я пиццы увлеклась. И никак мне это. В другой раз возьмем. Завтра пойдем еще. Осторожно, грома! Маленькая, смотри перед собой. рублей? И сегодня хотели мне рублей Зачем тебе 100 рублей-то? Вы говорили. Но еще не вечер? Ну дадим еще не вечер. Что ты? Где тетя Надя? Машина На наше место иди, Максим туда, ближе к этому, к лягушатнику. Куда хочешь? Здесь? Ну, пойдем туда. Шагайте, Плохо где? Военная. Смотри, воюют! Воюют! Воюют! Так, Боя. где располагаться будем? Вот здесь. Вот здесь. Да ну прямо тут народ ходит. Надо ближе к воде. Да. Я вот-то, мне там нравилось всегда. Порвешь, Это Максим, порвешь. Ну давайте вот здесь, вот здесь. Рома, стойте! Да, здесь все, Стоять! Стоянка! Я, наверное, солнце одену. Не хочу по камням ходить по этим. Где Красиво пошла. Открытая камера! Маме обязательно покажем, конечно. Толик у нас сегодня дома остался. Домик строит там с мальчиком с одним. А с этими двумя хлопчиками мы пошли. Новичка. Так, ребята, Максим и Рома, пожалуйста, изо рта воду не выплевывайте, в рот ничего не берите. Потому что вы сегодня причищались. А мы уже брали много Ну, не выплевывать, нельзя выплевывать изо рта. Брать можно, выплевывать нельзя. А если вода попала, я... а ты рот закрываешь, чтобы не Блин. попадала тебе вода? Давай. Еще замерзли, пошли пиццу кушать. Хочу, да? Рома, ой, как плавает-то он, как плавает, ой, как плавает, ой, ой, ой. Вот как, вот как они плавают у меня. Вот как. Пойдемте кушать пиццу, Рома. Рома, пиццу, пошли кушать. Попозже? Ну ладно. Сейчас я, я сейчас окунусь тоже и пойду. Такой мостик, лугушатник, короче. Что ты хотел, то Рома? Лед? Лёд? Нет, лед он весь растаял уже. А что тебе за все? Ну вот все, что есть, вот здесь бери. Холодненько, только в речке. Да, это что? Вода? вода. Нет, это вот, а вы бутылки брали, вы их потеряли уже? Нет, вот бутылки. А где, а где вот моя вот она, которую ты. Вот она, с хорошей вот водой. Да. А ту бутылочку я ты я, потерял. Я, я ее ну, на что-то взял. Саш! Да, вот я И хочу посмотреть. Везде, Нету, все нет, здесь. Да. Можешь я сходить купить, я тут, я тут в пополю, магазинчик есть. Киоск прямо тут рядом. Ты рублей-то не тратила? Нет. А то у меня а только на дорогу осталось. Нет, не стратила. А, ну, а вот да если не трудно, можешь подняться вот прямо тут и увидишь киос. А вот по тропиночке. Мама, а. Я пойду. а. Да, нету денег. Да как кто мороженку-то хочет? На мороженку? Да. Значит, пешком. Если мороженку сейчас купите, значит пешком. Мороженое Но здесь нет, продают. Или сами с да, им 100 рублей пускай сами сходят, то они купят мороженку и воду. А тут дорогу не носили ходить? Не, не надо не надо. пойдемте мороженое сходим и воды купим. Пошлите. Зачем ты ломаешь, Максим? А Так вот про это мы сейчас и говорим. Вы сейчас идите купите мороженое и воду вместе с тетей Тане на 100 рублей. 100 рублей. 100 рублей. Ну дай им 100 рублей, они сами сейчас ну, пойдут 1, и купят. На! А больше, вы... Нету больше, нету только больше, на. Сейчас я посчитаю у на... меня копейки на дорогу, остались 40 рублей. Мне и тети Тане все. Баба, что, вы так да, вот, поднимешься по лестнице, тут сразу киоск стоит. Давай. Один сланцы. Нет. Вот они. Да, Рома, иди с ним. Ты не пойдешь, что ли? Тогда... Ну, нет, я что хочу, торгуешь, я ты? хочу, чтобы мы так. Опасно, вот пошли, торгуешь, иди, давай. На. Машин, давай купай, мы так Обратно пешком пойдете. Одевайся. Не, мы еще. Вы сходите, еще посидим полчаса, а потом домой пойдем. Пойдемте, я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 Уинский сейчас оттуда прилетят какие-то, прямо будут леденцы покупать. Они стал двойменный. Жил был на берегу лесной реки пирожец. Парень молодец. Сам читает. Читает. Ложки, чашки дав, угу. блюда то, то еще. То еще. Заготовим за лето товару, а, а, по, о, а по осени Макарий на, на, на ярмарку раз в продажу Да, Сначала наготовят, потом продавать пойдут. Мороды, сосуды, округи,